Всем доброго времени суток и сегодня мы будем рисовать самые легкие глазки, которые вообще можно нарисовать пэтику. Глаза у пэтов могут быть разные, от таких вот самых замысловатых до разных вариаций вот подобной формы и даже вот такими ленивыми как у Трикохи. И глазки мы будем вот этой пушистенькой чихуахуа. И, возможно, вы уже видели этот метод у Pee Little Customs, или у других художников, или у других кастум Будем называть их так. Итак, берем пэта, и вместо того, чтобы делать вот эту часть глаза белую, мы делаем ее, на удивление, черной. И у вас должен получиться вот такой вот безликий чмарь. Далее вы должны определиться с цветом глаз. Этой милашки я решила сделать розовые глазки, смешав... 319 номер, если кому-то это нужно, от сонета и обычный белый акрил. И у меня получился вот такой вот нежно-розовый цвет. Плюс этих глазок в том, что их можно всегда исправить. А теперь мы приступаем к самим глазкам. Делаем небольшие полосочки. Мы получаем что-то вот такое, и между этими полосочками мы делаем небольшое затемнение. Ну и немножечко сверху. И для затемнения я уже просто ничего не буду смешивать и нанесу сверху эту краску. Получается что-то вот такое. Дальше идут блики, и старайтесь посадить их на глаза ровно. Вот вам небольшая подсказочка, чем блики меньше, тем глазки реалистичнее. Чем блики больше, тем глазки э -э -э, мультяшнее. Для красоты я еще добавляю несколько бликов вот по этим вот полосочкам. И вот что у нас получилось за прелесть. Плюс этих классов это то, что они реально очень просты в рисовании. И самое сложное здесь это посадить вот эти блики на одной линии и сделать их одинакового размера. Но это во всех оаках как бы так. Конечно, не все могут такие глазки понравиться, потому что это реально дело вкуса. Некоторым нравится, наоборот, чтобы глаза были какими-то вот такими. Еще один минус этих глаз в том, что они не всегда могут подойти Пету. Например, это Чихуахуа, они весьма подошли, но я не уверена, подойдут ли они той же самой стоячке или... Вот этой ласки. А теперь давайте покроем их лаком, чтобы посмотреть на окончательный результат. Короче, получилось как-то так. Надеюсь, это видео немножечко помогло вам и расширило ваш кругозор. И эта чихохо мне ужасно нравится. И пока что она моя любимка. Ладно, чмоки-чмоки. Все, пока. Я пошла развлекаться своей новой игрушкой.